А сейчас мы с вами поговорим о том, как правильно хранить косметику. Ну, лично я часть косметики храню в холодильнике на полочке, на дверце. Например, ту косметику, которую просто приятно наносить холодный, как маска, как удовольствие. Там же я храню гель интенсив регенерации, ну, чтобы он был в доступе для всей семьи. И часть косметических средств, которые редко использую. Основную часть косметики уходовые, особенно кремовые какие-то текстуры, содержащие масла, я рекомендую все-таки хранить при комнатной температуре, а не где-то во влажном помещении в ванной. Как делают многие. Для этого у меня специально отведен шкафчик. Здесь у меня организована моя косметика уходовая, часть декоративных каких-то средств, тональные средства, в том числе препараты, которые я испытываю на себе в рамках работы с новыми разработками, которые. Изобретает и делает компания Гельтек. И здесь же у меня организован специальный контейнер для ребенка-подростка. Если у вас в семье есть подросток, вы знаете, что подростки – это существа непредсказуемые. Кроме того, они очень неорганизованные, поэтому если у вас э, есть потребность у ребенка пользоваться какой-то косметикой например лечебно профилактической когда есть склонность к воспалениям, например то э, лучше организовать это в каком-то одном месте и чтобы это всегда стояло именно там и имело легкий доступ вот у меня здесь хранится гель демотен для ежедневного ухода э, профилактический с серой сыворотка стопа окна со злоиновой кислотой когда допустим обостряются какие-то воспалительные процессы на коже лица и э, сыворотка ProBioskin, пре и пробиотиками, которую э, подросток использует и для лица, и частично для тела, когда обостряется, например, атопический дерматит. А в ванной я рекомендую хранить только очищающие средства, если вообще необходимо что-то в ванной хранить. А здесь у меня хранятся... Средства для очищения кожи лица, естественно, гели для душа, тоники, гидролаты. То есть та косметика, которая используется часто всей семьей, как гель очищающий, например, и расходуется быстро. Тем более, что очищающие средства, как правило, не содержат масел и не так критично относятся к перепадам температур и повышенной влажности, которые всегда присутствуют в любой ванной комнате. Вот такие вот, наверное, способы хранения косметики от себя лично, которыми я хотела поделиться. Если у вас свои есть на эту тему лайфхаки, тоже с удовольствием прочитаю. Пишите в комментариях, как хранить косметику вы, как вам больше нравится, как удобно, как вы организуете косметику для своих детей и подростков, подростков. Это будет всем интересно прочитать. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик. И будем рады вас снова видеть у нас.